Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io. Быстрый автоматический обмен и поддержка 24 на 7. В сегодняшнем видео мы произведем обмен на платформе. Нам необходимо выбрать, что мы собираемся продать или купить. Сейчас мы совершим покупку биткоина. Сделать это довольно-таки просто. Выбираем банк, выберем Сбербанк, выбираем валюту биткоин. устанавливаем сумму тысяч. вставляем биткоин кошелек а также записываем информацию по карте указываем имя и фамилия владельца латинскими буквами и вставляем адрес электронной почты после чего нажимаем кнопку перейти к оплате далее сервис спрашивает у нас подтверждаем ли мы данные по сделке то есть правильно ли мы ввели наш биткоин кошелек если вы уверены в этом нажимаем кнопку подтвердить данные Итак, курс зафиксирован на 30 минут. Если в течение этого времени не будет получены денежные средства от вас, то сделка отменится. Этап 1. Оплата сделки. Нажимаем кнопку «Оплатить сделку». После чего вводим наши контактные данные для того, чтобы деньги списались с нашей карты. Указываем все, как в интернет-магазине. Номер карты, срок действия, СВ-код, имя и фамилия владельца на латиница. Нажимаем кнопку «Я ознакомлен». И нажимаем кнопку «Далее». После того, как контакт-центр обработает нашу заявку, система в автоматическом режиме перейдет к следующему шагу. Это обработка платежа. После того, как вы отправите свой платеж, наш робот автоматически задетектит вашу транзакцию. Вам не нужно никуда нажимать или писать в поддержку. Третье. После того, как мы получим ваш платеж, Наша система сразу же переведет вам ваши средства на указанный ранее кошелек в сумме столько-то биткоинов. Если у вас появляются вопросы, вы можете писать в чат по сделке, но это делать не обязательно. Если вы все правильно сделали, деньги в автоматическом режиме спишутся с вашей карты и биткоины отправятся на ваш кошелек. После этого сделка автоматически закроется и вы получите свои средства. Вот такой несложный обмен можно совершить на торговой платформе xhub.io. Надеюсь видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео из криптовалютной тематики.